Поставленная задача повесить вот такую сушилку на балконе, такая вот, запускающиеся поперечными на потолок надо закрепить две реечки на поперек балкона и вдоль балкона подвешенные на ниточках такие палочки, которые соединены веревочками. Вот с этой штучкой шарик вынимаешь из зацепления и опускаешь ее. Белье вешаешь, за ниточку потянул, вот эта речка поднялась наверх, зацепил, белье сохнет вверху. Значит, проблемы никакой. Здесь инструкция подробная, нормальная. На трех винтах крепишь к потолку поперечной Потом подвешиваешь на нитках эти штуки. Самое главное подобрать длину ниток. Они даны с запасом. Каждый под свой рост ориентируется. Так, длина купленной. Вот этой сушилки 1,60 м. Но беда в том, что на балконе у нас пластиковый потолок. Что делать? И я не запомнил, где лейки там идут. Вот я уже насверлил дырок. Там под дырками пустота. Конечно, жалко портить это все. Вот у меня возникла идея. Сейчас попробую вам ее рассказать. Подробненько во время установки буду все снимать. На свеженасланный ламинат кладем картоночки из-под того же ламината. Оставим лестницу. Берем трельку. Трелька у меня самая простейшая. Я не профессионал, профессиональный инструмент покупать, так скажем, мне ни к чему. Вот такая дрелька с возможностью сверлить ударно. Просверлив в пластике дырочку. Сначала использую ее как кондуктор. Сверлим потолок. Ну, я только начало покажу, чтобы не держать одной рукой. Теперь не забывая смачивать обидитовое сверло. Дальше берем вот такую вот короночку разборную, вставляем центрирующее сверлышко. Одной рукой, конечно, неудобно показывать. Закрепляем его. Так вот. Надеваем галочку на 25. Почему на 25, я скажу позже. Так вот. И фиксируем галочки. Да, одной рукой может, оказаться ее собрать. Нажимаем по электрической вот такой вот дрельки аккумуляторной. И высверливаем аккуратненько. Отверстие под 25. Сильно не давить, а же там два слоя, так что оба надо пройти пластико-полоски другое. Вот все, все видите дырочка. Аналогично остальное. прошли Вон, увидели там поперечину сейчас ее снимем сверло с этой коронки и без сверла вот эту речку подпием чтобы не мешало изъяв направляющее центрирующее сверло из коронки подрубаем вот так речку вот эту вот Вот и все, все подрубили. Ну, теперь основной фокус. Обрезок трубы 25 мм вставляем в отверстие. Вот. Ну, нормально здесь, зазорчик минимальный. И вот так по краешку обводим карандашиком. Так, снять я это не могу, потому что рука одна. Сейчас прервусь. О, отметили уровень потолка. И с помощью вот такого резачка отрезаем этот пенечек. Советую сразу взять и подписать. Вот Я вот один, а это низ. Потому что края все равно неровные. И пускай вот как метили, так он и встанет. Когда работаешь один, помочь некому. Вот сначала крепишь центральный, шурупчик не до конца закручиваешь. А потом вот, вот третий низ, соответственно, вставляешь. Оп, упала. Ну и первую, соответственно. Ну, вот, примерно вот так получилось. Ну, карандашные отметочки затрули. Вот видите, вот, шатаю. все крепко, вот это вот подтянуть надо. Это крепко. Сейчас подтянем. На пару щелчков потуже. Набор продольных палочек поставляется вот таким образом. Запутанные нитки, твердые скотчем. Скотч легко снимается. Самое главное не повредить ниточки. Потому что одну вешал, повредил так скажем, через пару раз как повесили просто и ну, порвалась. Все. Начиная с контачкой. Потихоньку распутываем их. Зацеп у нас будет висеть вот на этой стенке деревянной. Вот таким образом. Вот. Где-то вот на таком уровне. И соответственно к зацепу. С одной стороны здесь коротенькие ниточки, с другой длинные. Вот коротенькими к зацепу надо. Ну, в общем, вот очередной промежуточный результат. Рейки висят. Веревки протянуты. Значит, протягиваем веревки просто. Подберем одну палку. С одной стороны у нее короткий шнурок, с другой длинный. Коротким кладем в ту сторону, где вот эта полочка на стенке. Берем короткий, пропускаем через крайнее. Через крайнее колесико. Там отверстие такое прямоугольное. Сейчас покажу. Вот. Пропустили. Итак, соответственно.. 6 штук пропускаем 6 отверстий. А длинные, соответственно, в дальнюю. Также пропускаем. Потом дальние идут по потолку и сверху на короткие. И вот эти парами вот так вот висят. Раз, два, три, 4 пять, шесть. Осталось теперь отрегулировать длину, где будут вот эти вот колпачки надеты. Вот такими колпачками. Каждая пара заканчивается. Они цепляются вот сюда. Колпачки будут на двух уровнях. Одни. Упираться вот сюда, чтобы не давать палки, на которые висит белье, низко опускаться. А другая. А, ну посмотрю, еще я не делал, не могу ничего советовать. В общем, как-то вот так вот получилось. На управляющих веревочках вот этих хвостиков. По два ограничителя на узелках. То есть они вот так вот сделают, вот узелок завязан, колпачок сверху. В общем, в этом положении палочки внизу вешаешь белье и поднимаешь наверх, туда вот. Соответственно, эти, другой шпенечку цепляешь. Вон она. И так вот, все по очереди. Вот такая удобная конструкция на таком расстоянии от пола нижние ограничители их можно обрезать тоже придумать какое-то крепление вот так вот получилось